Основной такой лейтмотивной темой она лидирует, и на эту тему достаточно большое количество роликов. Но на втором месте, скажу, не сильно далеко от нее, это творчество и Казанский федеральный университет. На первом этапе участнику необходимо опубликовать в социальной сети ТикТок видеоролик продолжительностью 15 секунд на одну из следующих тем. Казанский федеральный университет «Моя жизнь», «Наука и Казанский федеральный университет», «Творчество и Казанский федеральный университет», «Забавная история в Казанском федеральном университете». Всем, ребята, кто и участвует в этом конкурсе, кто решил себя проявить на площадке TikTok, а кто-то может быть на других платформах медийных, всегда оставаться в медийных трендах и всегда пользоваться всеми возможностями,